Семейная программа открывает второй час с хорошими новостями. Марина Иванова их сейчас озвучит. Да, Радик Мергалиев с удовольствием послушать. По новому закону с 28 января переплата по потребительским кредитам и займам не может быть больше а, размеров двух с половиной половиной Размера суммы выплат. Да, да, да. Больше, чем А вот максимальная сумма. ставка теперь полтора процента в день и не больше. Но в этом хорошие новости не заканчиваются. Mm -hmm. С июля переплату ограничили до двух размеров выданного кредита, а ставку до 1% в день. Но ограничения касаются не всех кредитов, а только потребительских, которые выданы на год. Ну, новости все равно хорошие, мне кажется. И нужно... Ну, конечно, хоть немного их утихомировали, эти микрозаймы. Да, Страшные да, да. комнаты маленькие, где выдают большие деньги под огромные проценты. огромные проценты. И вот одно слово «микрозайм» ассоциируется у меня, например, с проблемами и большими долгами. А вот что думают по этому поводу россияне? ЦОМ говорит, что отношение граждан к микрофинансовым организациям вот такое. Выяснилось, что больше всего экспресс-займы оказались востребованы среди россиян в возрасте от 18 до 34 лет. Из них жителей села 53% и небольших городов 47%. процентов. Но, несмотря на высокие ставки, услуга пользуется спросом все равно. И, согласно исследованиям, более половины потребителей услуги микрозаймов, это 55 примерно не имели другой возможности получить деньги даже у родственников и друзей. И при этом... Вот 28% респондентов сталкивались с отказами при обращении в банк за кредитом. Вот поэтому обратились и за микрозаймом. То есть ситуация так была сложная. Ситуация сложная. Так стоит ли брать деньги в микрофинансовых организациях? Что тебе грозит в случае просрочки оплаты? Ответят наши эксперты. И сейчас у нас в гостях Елена Феоктистова, директор Центра финансовой культуры. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Ну, как мы поняли, люди все равно микрозаймы берут, несмотря на риски, несмотря на страшилки, которые им рассказывают регулярно о том, что невозможно выплатить, и это долговая яма, но идут. Вот К что сожалению, их толкает, да. зачем они это делают? К сожалению, да. Ну, если с финансовой точки зрения подходить, то это, конечно, неумение планировать свои расходы. Uh -huh. И когда человек у человека есть какие-то обязательные платежи, например, это квартплата или же это uh -huh. питание, то не спланировав расходы на следующий месяц, человек вынужден закрывать свои потребности, обращаясь в микрозаймы. Вторая составляющая, как я вижу уже... Работая в этой сфере достаточно давно, заключается именно в, знаете, в таком детском подходе в отношении денег. Я бы назвала, дети же могут они копить или тратить все под ноль. Mm -hmm. То есть это эмоциональные покупки, которые мешают вот совладать со своими желаниями. Оказалось казалось бы, можно переждать отложить покупку, угу. но люди склонны удовлетворять свои потребности здесь и сейчас. Ох, чаще... а какие потом эмоции испытываешь, когда нужно отдавать с огромными процентами. Вот это эмоции, настоящий драйв, мне но кажется. Получается, что большинство берут лю люди, такие микрозаймы, это те, кто еще не повзрослел, получается? Ведь Нет. основной поток это тем, кто отказали банке выдаче наличных денежных средств под кредиты, под проценты. И получается, что не получив банки деньги, они идут в микрозаймы и берут вот эти эти же деньги, суммы, но только под огромный процент. Это огромный процент. Это, опять же, не обязательно возраст играет роль. Это, опять же, не умение распределять свои траты. Mm -hmm. Чаще всего, конечно, заманивают молодежь. То есть, 18 лет, совершеннолетний, паспорт, и ребенок побежал удовлетворять свою потребность, когда родители запретили купить ему iPhone, да, mm -hmm. или отказали в этой покупке. Я сталкивалась с такими ситуациями, родители потом разруливали эти кредиты, к сожалению. А здесь, мне кажется, нужно именно работать с тем, что приучать себя к откладыванию денег то есть обучать себя накапливать и для этого есть очень много простых инструментов то есть просто дело все в неграмотности изначально когда мне люди кажется считают, да, что и... я справлюсь и так все будет так хорошо да то есть человек не осознает о том что отдавать при там придется свои беру я чужие отдаю свои и человек не всегда просчитывает свои возможности финансовые то есть вот я зарабатываю какую-то иную сумму денег какой процент я буду выплачивать по этому кредиту от своего дохода а справлюсь ли я с другими платежами, покрывая э, кредит? То есть тут нужно все сесть и просчитать. Да, взвесить, да, да, как да. мы говорили в предыдущем часе. Ну, очень вот хорошо, когда ты берешь микрозайм и разбираешься и с этим займом самостоятельно. А вот когда ты берешь, ну уже семейный, и не говоришь об этом, это очень плохо. Вот есть случай, который мы э, сейчас озвучим. Я вот случайно узнала, что мой муж без моего ведома взял микрозайм, пишет одна из можно сказать, пострадавших. Mm -hmm. Что мне делать? Я и так содержу практически одну всю семью. Еще и долг за мужа выплачивать. Кто-то советует ставить у нотариуса брачный договор, составить где-то, прописывать, что вы не выплачиваете mm -hmm. долги мужа при разводе и оформить фиктивный mm -hmm. развод. А что действительно делать в такой или похожей ситуации, мы спросим, конечно же, у нашего специалиста, который стоит и ждет в закулисьях. Сергей Дмитриевич э, Щуклин, юрист. Добрый день. Рада вас приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, когда вот дело доходит до юристов и адвокатов... Все напрягаются немножко, потому что ситуация значит, уже тяжелая и сложная. Значит, все уже мирно не решить, видимо. Мирно не решить. Сложности с выплатами кредита вот на сегодняшний день испытывают около 15%. Туда входит большая часть это микрозаймы. Не Можно можешь ты выплачивать. Вообще? Можно ли как с банками, как наши предыдущие эксперты говорят, договориться как и с этими банками, так и с микрозаймами? Да, практически все кредитные организации представляют такую услугу, как реструктуризация долга, то есть увеличение срока выплаты в целом угу. взамен на уменьшение ежемесячного платежа. Кроме того, есть такие услуги, как рефинансирование кредита, когда, соответственно, вам некий банк выдает сумму денежных средств на погашение ранее взятых вами кредитов. Таким образом, несколько кредитов фактически объединяются в один. Uh -huh. Да, таким образом договориться с ними можно, ведь в конечном итоге их цель это получение прибыли, а прибыли не будет, если вы не можете возвращать деньги. Но я не думаю, что Но если той той мне момент, выдал микрозайм, микрозайм выдал да. кредит, а я пошел в банк, который не выдавал мне кредит наличниками и сказал, помогите это, мне рефинансировать Это только". правда, но с МФО тоже можно договориться в части реструктуризации задолженности. В конечном итоге они тоже намерены получать прибыль. А судебные процедуры по взысканию денежных средств и дальнейшее исполнительное производство не всегда бывают эффективны в реалиях наших. Да, это правда. Мы всегда сталкиваемся с тем, что есть сложности какие-то. А, может быть, для того, чтобы не попадать в эти сложности, вообще кредит ни на что не брать. Если брать вот, на самое необходимое, и вот мы вышли к нашим горожанам и спросили, на что вообще стоит брать кредит и стоит ли в целом. Давайте посмотрим, что они думают. На что, на ваш взгляд, стоит брать кредит, а на что не стоит? Ну, на крупные покупки, как квартира, стоит, а на мелкие Айфон не стоит. Вообще, желательно обходить это все стороной, потому что это... Но, если очень нужно, да, нету такой суммы подходящей, ну, нет ни не у кого так занять, ну, на какие-то полезные вещи. По опыту я бы вообще ни на что не брала бы. На те вещи, которые за 50 тысяч выходят за рамки вот вот таких вот вещей. Не на что-то существенное. Ну, наверное, на что-то значимое, типа квартиры необходимые. Либо недвижимость, либо авто. Ну, знаете, бывают такие у людей очень серьезные ситуации, когда, допустим, требуется деньги на лечение, им негде их взять. Да, ситуации, правда, бывают серьезные. Конечно, никому не желаем в них попасть, но вот кредиты это одна из таких историй, которая может в каких-то ситуациях помочь все-таки. Сможет помочь или нет, но у нас есть звонок от нашего телезрителя. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, вы это слышите? вы со мной разговариваете? Да, Конечно, да, да, да. Представьтесь Давай. и задавайте так свой вот, вопрос. Я хочу узнать свою кредитную историю. Угу. Вот как мне получить, я не знаю. У меня не получается ни самому через компьютер, ни в Сбербанке за деньги. Так а какие-то требования нужны, сколько я. Спасибо лет? большое за вопрос. Да нет, никаких требований нет. Учреждение называется Национальное бюро кредитных историй они, соответственно, предоставляют эту самую кредитную историю. И достаточно странно, насколько я помню, по крайней мере, Сбербанк выдает кредитные истории за деньги. И странно, что у вас не получается ее получить. Ну, получается, что, ну, может, родители наши не так хорошо разбираются в компьютерах. Вот если Ой, он да. физически сам пойдет в этот национальное агентство, или как вы его назвали? Национальное бюро, кредитных, бюро историй. кредитных историй. Оно существует физически, чтобы к ней обратиться с заявлением? Да, физически оно существует. Где да. он у нас в Петербурге находится, вы знаете? А вот я адрес не подскажу, к сожалению. То есть сейчас можно просто набрать, да, можно набрать в Гугле, в Яндексе, набрать информацию название Национальное бюро кредитных историй и получить и найти адрес и туда прямо прийти по адресу физически написать заявление, чтобы вам выдали бесплатно один раз в год, напоминаем, выдают историю вашу кредитную, платили вы либо скрывались. Надеемся, что совет поможет, а еще надеемся на то, что нам с микрофинансовыми этими организациями помогут разобраться таки, потому что у прям какое-то какое-то отторжение когда я слышу микрозаймы микрозаймы это же вообще такая кабала которая потом все-таки накапливается накапливается накапливается и денежные средства уже не выплатить Но кажется, вот, вот центральный банк обещал и снизил ограничил размер ставки займов до зарплаты так называемый да есть эффект на сегодняшний день сложно сказать поскольку Последнее уменьшение произошло, насколько я помню, 1 июля этого года. Соответственно, для статистических данных, мне кажется, все еще рановато. Uh -huh. Елена, а вы как думаете, есть ли какие-то вообще подвижки в целом а, среди населения? Стали меньше брать таких кредитов или больше? Ну, к сожалению, статистика говорит об обратном. То есть uh -huh. люди все равно закреди закредитованы, большая часть населения. Но государство со своей стороны, конечно же, делает все возможное для того, чтобы а, привить финансовую грамотность. Uh -huh. Например, есть при Министерстве финансов недели финансовой грамотности, которая регулярно проводится два раза в год по всей стране. В каждом городе я являюсь также дипломированным специалистом от Министерства финансов и распространяю информацию абсолютно бесплатно, как правильно копить, как правильно откладывать, как быстро закрыть кредиты. Почему не стоит все-таки брать кредиты и особенно, конечно, микрозаймы? Почему стоит снижать в какие-то моменты свой уровень потребности? Угу. А, осенью и весной неделю финансовой грамотности можно вбить будет также в Яндексе и бесплатно, э бесплатно узнать, угу. где выступают специалисты специалисты по всему городу, в том числе я и мои коллеги. Угу, это полезная информация. Еще нам наш редактор подсказывает, что можно свою кредитную историю узнать по адресу Лиговский проспект, дом 270. Вот туда приходим физически, говорим, что... Пишем заявление, говорим, да, пишем да заявление, если вы не можете говорим что? через компьютер оформить это все. Да, да, Ну что же, очень интересно, финансовая грамотность, ну вроде бы, казалось бы, да, ну что... Что, что могут что рассказать мне, говорят, да. Как тратить мои же заработанные деньги? Я лучше всех знаю, как да. это делать. Ведь а, почему у нас складывается такое негативное отношение с микрофинансовыми организациями? Что плохого в этом? Какие основные отрицательные черты вот этих микрозаймов? Ну, во-первых, самая отрицательная черта ⁇ то, что их люди берут действительно на, для вот каких-то обязательных расходов, и, бытовых. соответственно, бытовых, да. И, соответственно, они не могут потом впоследствии закрыть этот займ. Ну, представьте ситуацию, человек зарабатывает, предположим, 35 тысяч рублей. У него есть обязательство заплатить коммунальные услуги, у него есть обязательство оплатить секцию детям, да, не забываем. Uh -huh. Есть у нас обязательство на продукты потратиться, телефония, транспорт. И все это у него, получается, остается где-то дельта в месяц 5 тысяч рублей. И вот ему не хватает на что-то, а может быть ничего не остается. Тут зависит угу. от количества детей и от количества потребностей. Предположим, остается ноль. И вот человек идет и берет микрозайм. Он с чего должен возвращать, если у него уже и не так, хватает нет. всех угу. расходов? На сегодняшний день вот эти организации, они вообще каким-то образом проверяют, кому выдают кредит? А, у, у них формальная проверка, потому что они, как верно сказал э, Сергей, они зарабатывают. Ну, то есть я могу с чужим паспортом прийти и оформить э, микрозайм? пятьсот ну, здесь. У нас была одна такая история. Там, правда, было не 500 тысяч рублей, но действительно был паспорт одного человека, фотография другого человека и полученный в итоге займ. На те паспортные данные, которые были указаны. Соответственно, было неприятно. Очень долго разбирались. А как разбирались вообще с этой историей? Да, суд. Это, ну, это то через... Часто же бывают такие случаи, когда ты смотришь свою кредитную историю, и там написано, что ты взял кредит и не вернул. Ведь в таких ситуациях могут и подставить, либо внести ошибочно такие данные. То есть это такие вопросы можно решить через суд, правильно? Да, через суд, поскольку в таком случае договор кредитный можно признать незаключенным, ведь воли одной из стороны заключение этого договора выражено не было. Соответственно, и договор не заключен, не заключен договор, нет обязательств, нет обязательств нет долгов. Однако. Как складно звучит у юриста? однако. Если кредит был взят, то, скорее всего, по нему еще и не платили, потому что его берут обычно uh -huh. с этой целью, да? А значит, в НБКИ, в Национальном бюро кредитных историй, есть сведения о том, что у вас есть задолженность, и испорченная кредитная история тоже имеет место. Uh -huh. И это тема отдельного судебного процесса, помимо того, что договор кредитный следует признать незаключенным. Uh -huh. И есть такая еще история, что если ты все эти вопросы решил, ты рассчитался и с банком, и вообще со всеми, и в суде все разобрался, то это здорово, а если к тебе уже приходят коллекторы и говорят, что отдавай-ка деньги. Это да, уже сложная история. Вот как с ними, случая, как и с, с ними общаться? с ними общаться? с ними вообще лучше не общаться, закрыться, <связывая> в... не открывать им дверь ни в коем <связывая> случае. Но, если честно, вот серьезно, если мы, конечно же, сейчас разберем после небольшой паузы, как общаться с, ю... с коллекторами, потом с юристами, чтобы разобраться <связывая> с коллекторами, все будем обсуждать. Пожалуйста, не переключайтесь. Семейная программа и тема кредитования и уже микрозаймов и уже ну к вот набрали вы кредитов и к вам стучатся коллекторы что делать бежать, бежать... открывать окно и вот Настолько быстро, насколько можете. Но вот есть мнение, что для коллекторов сложилась почти идеальная ситуация. Кредитная нагрузка на россиян растет, а доходы населения падают несколько лет подряд. В 2018 году число новых дел-должников, переданных коллекторским агентствам, выросло почти на треть, до 6, почти с половиной миллиона людей. Это произошло впервые с 2015 года. А почему же такие большие долги? А, оказывается, 30 процентов россиян сослались на финансовые трудности. Не хочет платить по долгам из-за снижения собственных доходов. Они не хотят. Еще 20% из них говорят о том, что не могут справиться с текущей долговой нагрузкой. А чуть меньше, примерно 18%, утверждают, что недавно потеряли работу, поэтому платить не могут. Почти столько же, 17%, в этой категории ссылаются на рост цен, который ударил по их бюджету. И около 10% признали, что недавно потратили крупную сумму на отпуск и вот такие другие незапл незапланированные покупки. И 5% из тех, у кого денег нет на оплату долга, мотивируют это семейными вот так. Виноваты все вокруг. Вот так. Зачем? Ну, не я. Не я. я. Нет, не я. Ну вот а, Сергей Дмитриевич Шуклин, юрист. И Елена Феоктистова, директор Центра финансовой культуры. помогают нам разобраться с этими вопросами, с микрозаймами, с коллекторами? Ну вот когда уже ситуация словами. дошла до коллекторов, вроде бы есть и закон, который регулирует действия, что они могут теперь только раз в месяц прийти постучаться и сказать, пожалуйста, заплати. Без биты, без э, э, оскорблений. И звонить они могут теперь тоже ограниченное количество раз. Да, почти так и есть. Почти, почти? а как на самом это деле? Все? А, да, нет, конечно, не выполняется. Ну, смотрите, есть разные коллекторские агентства, да, с а, разной репутацией и разными методами воздействия. Они же, собственно, тоже преследуют цель получения прибыли. Соответственно, им абсолютно без разницы, как именно они ее будут получать. А, главное, чтобы должник, соответственно, заплатил. А так, поскольку ситуация экономическая такая, какая есть, поэтому безусловно, государство пытается регулировать, регулировать это, эту отрасль и именно из этого положения, собственно, и выйти к этот закон о коллекторской деятельности, который защищает интересы граждан во взаимодействии с коллекторами. А, и там написано, что действительно коллекторы имеют право приходить только один раз в uh -huh. неделю, да, Л личное общение с должником один раз в неделю, не более четырех раз в месяц, телефонные звонки, насколько я помню, два раза в неделю, ну, и, соответственно, uh -huh. и иные каналы связи, то есть почтовые направления, социальные сети и прочее, четыре раза в неделю. Ну, даже если а, учитывать если, правильно эти правильно. ограничения, в принципе тебя достанут из-под земли в той или иной мере. И вот мы ранее немножко говорили о том, что все-таки банкам тоже не очень выгодно с коллекторами взаимодействовать, потому что им, коллекторам, уходит больше процент, как я понимаю. Это правда? Им очень выгодно это? А, они по... Нет, смотрите. Банк продает этот долг, да? Это uh -huh. называется цессия, уступка права требования. Уступка права происходит за какой-то процент от цены долга. Там, ну, условно, uh -huh. там, долг 100 рублей продают за 60, все, что получается. Получат коллекторы, то получат коллекторы. Вот, банк отбивает просто какую-то свою запланированную часть. У некоторых банков есть свои, свои коллекторские агентства, которые mm -hmm. работают только исключительно с этим банком и так далее. У них какие-то свои договоренности, о которых ну, сложно судить. Елена, а вот финансовая культура помогает общению с коллекторами? Конечно, да. Конечно, да, однозначно. Потому что, смотрите, человек, который финансово грамотен, он первое, что может сделать, он может начать договариваться. И договариваться не эмоционально, а аргументами. Даже mm -hmm. с тем же самым коллектором. А, верно сказал Сергей о том, что сейчас банки, продавая долг коллекторам, они дают дисконт. С таким же успехом этот дисконт можно получить у банка лично, избегая mm -hmm. структуру коллекторскую. Может быть, не такой большой, чуть меньше, но все-таки это возможно. How доказывать Каким <coughs> ну в первую очередь хотя бы поговорить со своим кредитным менеджером до да, который отвечает не все банки на это идут у меня есть статистика определенная кто самый несговорчивый банк и мне кажется не очень разумная все-таки у них политика такая идет взаимодействие с клиентами но большинство банков все-таки сейчас уже стараются идти навстречу людям и договариваться а что, нужно прийти упасть на колени и сказать нет, нет, я в вам в все случае. отдам но попозже или как здесь нет ни в коем случае во первых нужно забрать справки с работы и uh -huh. выписки по банковским счетам всей семьи, если вы семейный человек и у вас нет брачного контракта, о том, что, какой у меня идет достаток. Показать свои расходы. То есть если у нас есть теждевенцы, это и, роди и взрослые родители, не работающие, в том числе дети. Uh -huh. Если есть э люди, которых здоровье подкосило, и, соответственно, вы у за ними проявляете уход, Показать о том, что вот у меня есть такой доход, и вот у меня есть такие обязательные расходы. Господа, могу в месяц оплачивать вот столько-то. Давайте пересмотрим с вами условия возврата или э, какой-то иной вариант. Чаще mm -hmm. всего банки говорят, слушайте, а давайте мы вам по сессии продадим этот долг или приведите друга, который, у вас вы, который купит, и вы будете уже между собой разбираться. Mm -hmm. Люди, э, бывают находят какие-то, продают дорогие вещи, находят свои сбережения и э, выкупают свой долг таким образом обеляя себя. Сергей, вот вы как юрист, сами сейчас только что сказали о том, что коллекторы не соблюдают, мягко говоря, не соблюдают те требования закона, которые сейчас есть. Что делать? Как, если они перегибают палку, что пишут некрасивые, мягко говоря, в кавычках, слова? Можно обращаться в целом? И да, набирают по ночам, я имею в виду, по телефону, да, и я... также еще и беспокоят твоих родных и друзей. А, ну, если это переписки в социальных сетях, то скриншоты, ну, скриншоты нужно делать и отдельно сохранять, дабы информация никуда не упала, а, не пропала, точнее. А, если речь идет о телефонных звонках, то телефонные звонки следует записывать на диктофон. А перед тем, как коллектор вообще к вам постучиться, ну, в дверь постучался, uh -huh. нужно попросить у него, во-первых, его паспорт, во-вторых, доверенность от того учреждения, которое он представляет, потому что без доверенности он тоже действовать не может. И свидетельство о том, что они действительно являются коллек коллекторами, потому что коллекторские организации числятся в отдельном реестре, который ведет ФССП, Федеральная служба судебных приставов. Возможно, При же... чтобы был свидетель рядом с тобой, кто-то, кто подтвердит в дальнейшем, например, что действительно приходили, вели себя так-то, или это не сыграет? Возможно, того. но не обязательно. Просто как бы здесь не угадаешь, когда они придут, угу. да, соответственно, подготовиться к этому, ну, не, не очень возможно. Можешь позвать друзей, чтобы они жили у тебя ближайшие полгода. Главным контролирующим органом в данном случае является снова ФССП, Федеральная служба судебных приставов. Они же наделены полномочиями привлекать к административной ответственности все эти mm -hmm. коллекторские организации, выдавать предписания и так далее и тому подобное. Если коллекторы гнут палку с личными визитами, то проще всего обратиться в полицию, потому что это будет быстрее всего и, соответственно, эффективнее всего. Плюс есть прокуратура, ну и суд. Но суд тут в части либо взыскания морального вреда, если оказывается психологическое давление, которое по закону тоже оказываться не может, либо когда вот имеет место прочее имущество. Mm -hmm. Получается, какие права у коллектора? Это вот в соответствии с регламентом позвонить, прийти, прийти сколько, да, общение. Может... То есть то, то просто напоминание о задолженности. Просто ну, и смысла законов вытекает, что их основная суть – это не выпить деньги, а договориться о том, чтобы mm -hmm. они были выплачены. Это немного разные вещи. А, да? и так вот с коллектором с... можно договориться? Договориться можно со всеми. И составить график выплаты? Безусловно. И срок выплаты тоже? Естественно. Договориться можно со всеми, потому что так или иначе все они заточены на то, чтобы получать денежные средства. И договоренности бывают разные. Но на самом деле из нашей практики проще всего договариваться, если какая-то сумма уже есть. Ну, то есть угу. там, 20% например, можно внести едино, единовременно, одним платежом все остальное, там, условно там, 80%, растянуть на какую-то другую рассрочку, потому что таким образом договариваться гораздо проще становится. Вот. И нужно иметь в виду, что коллектор не имеет права звонить без согласия должника ни ему на работу, ни его родственникам, друзьям и mm -hmm. так далее, пятое, десятое, А как они до согласия берут? А, поэтому у, в законе есть отдельный раздел, который устанавливает соглашение и согласие должника на взаимодействие с коллекторами. Там есть, можно заключать различного рода соглашения. Должник и коллектор могут договориться о том, как они будут взаимодействовать, то есть выбрать способ взаимодействия, например, который предусмотрен законом только его, либо, например, который законом не предусмотрен, либо что-то комбинированное. Mm -hmm. Но в любом случае согласие должника на взаимодействие с его работодателями, родственниками, друзьями и так далее и тому подобное должно быть близкое. Ой, близкое, письменное. письменное. А mm -hmm. сам должник может отказаться от взаимодействия с коллектором только по истечению четырех месяцев, насколько я помню, с момента возникновения просрочки. И отказываться нужно, нужно через нотариус. Uh -huh. Ну То есть это нотариус составляет это письмо, и это письмо направляется почти Почтой России заказным письмом, с описью и так далее. Мне кажется, тут такая история, что помимо того, что на тебе висит долг, к тебе приходят, напоминают, все это крутится, вертится, еще, может быть, ты в суд будешь обращаться из-за того, что они эти самые коллекторы себя некорректно ведут. И, в общем-то, мы даже не говорим еще о психологической составляющей, о том, что человек в этот момент испытывает. Мне кажется, сложно. Хотя бы ради этого не стоит ввязываться в такие долговые... Но, Обязательно. Как говорят, сама виновата. Не нужно было брать кредит на норковую шуму. Ну что же, очень интересную информацию мы узнали. Конечно, вопросов еще остается много. И я думаю, что мы не раз еще в нашей программе «Семейно» вернемся к коллекторам, к кредитам в том числе. А Сергей Дмитриевичу Шук, Шуклину, юристу, и Елене Феоктистову, директору Центра финансовой культуры, мы говорим спасибо большое.